Польша обнаружены тела двух граждан Украины. Об этом сообщают польские местные СМИ. Уточняется, что инцидент произошел в городе Доброславу в Люблинском воеводстве. Известно, что граждане Украины работали в местной школе. На их телах обнаружены многочисленные колотые раны в области груди. По делу уже задержали подозреваемого. Им также оказался граждан Украины. Польские полицейские устанавливают детали обстоятельства преступления. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк, и я создал группу на Фейсбуке под названием «Темно рабочие», группу, которая предназначена для того, чтобы максимально предотвратить вот такие вот происшествия, о котором я сейчас зачитал вам в начале этого видеоролика. Эта группа будет собирать в себе самых отпетых негодяев, алкашей, алкоголиков, наркоманов, воров, лжецов, вымогателей денег, шантажистов и так далее и тому подобное. Дело в том, что я сам являюсь польским работодателем, имею здесь свое агентство по трудоустройству и мы предоставляем людям только достойные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Но я, пожалуй, первый польский работодатель, либо владелец агентства по трудоустройству, который отважился открыть людям глаза на истину, который отважился распространять информацию о различного рода негодяях посредством своего канала на YouTube, а также групп на фейсбуке, вконтакте, в одноклассниках, ссылки на все данные ресурсы вы найдете в описании к этому видео, также проходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, а также во всем, что связано с жизнью и работой за границей, но еще не подписаны на мой канал, обязательно на него подпишитесь, поставьте лайк под этим видео и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать интересные видосы и прямые трансляции на моем канале. Также, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, пишите мне по этим номерам, но с вакансиями, которые я предоставляю, вы можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке. Так вот, друзья. Польша шокирована просто, и я вместе с Польшей шокирован тем, что творят украинцы здесь э, в последнее время. Почему украинцы? Ну, потому что украинцев здесь больше всего, гораздо больше, чем белорусов, либо русских, соответственно, и негодяев здесь больше всего именно среди украинцев. Здесь ничего удивительного, это не потому что украинцы такая плохая нация. К украинцам в целом я отношусь очень хорошо, От слова сам белорус, жена у меня с Украины, можно сказать, часть семьи у меня живет в Украине, прекрасных. Людей встречал среди украинцев, но встречал, соответственно, и ужасных людей. И ужасных людей, особенно, друзья, вот как стал сам работодателем, по сути, владельцем агентства по трудоустройству, частенько приезжают люди, с которыми не хочется не то что сотрудничать в дальнейшем, после какого-то времени сотрудничества, а даже здороваться вообще не хочется о которых не хочется даже говорить и обсуждать их, потому что они этого недостойны. Но я должен это делать, я считаю это своим долгом. Несмотря на то, что я буду рисковать при этом своим здоровьем, возможно, жизнью, потому что эти люди готовы на все, я буду рисковать своей репутацией, потому что они в ответ, скорее всего, будут про меня писать всякие гадости на том же Фейсбуке, которые абсолютно не являются правдой. Но если мои действия спасут хоть одному человеку жизнь, значит, это все будет стоить того, друзья. И во многом вы мне в этом поможете распространяться, Рассклонив хотя бы данный видеоролик максимально по интернету с помощью репостов, то есть делитесь как можно с большим количеством друзей с ссылками на это видео, чтобы все знали негодяев в лицо, негодяев, о которых я поговорю в этом видеоролике. И если вы хотите их узнать, если вы не хотите попасть в Польшу на людей, которые могут пойти даже на убийство, тогда обязательно досмотрите это видео до конца, друзья, и напишите, конечно же, комментарий вот этим видео после его просмотра. Но я начинаю. Поехали! Одна семейная пара примерно месяц назад написала мне по поводу работы в Польше. Они уже были в Польше, раньше заказывали консультацию от меня по скайпу. Ничего плохого о них не мог сказать, естественно, по телефонной переписке через вайбер и по общению через телефон. Они приехали на работу, и до того, как мы дали им аванс, все было здорово и замечательно. Он работал сварщиком на хорошем предприятии, она работала на другом предприятии по производству пищевого полицелена. Также разнорабочий, как бы всем были довольны, все класс. Ну и, естественно, поселили их в достойнейших условиях проживания, потому что только такие мы предоставляем, вот видео на эти условия сейчас на ваших экранах. Ну и, собственно, все было класс. До поры, до времени. Потом, соответственно, эти люди попросили, сели аванс по 250 злотых на человека, до этого 200 брали, потом еще по 250, то есть 500 в сумме еще. Ну и мы дали им аванс, потому что мы даем тем, кто приезжает только на работу и отработал уже какое-то время, у людей деньги закончились, до следующей зарплаты, чтобы люди дотянули, мы входим в положение и по-человечески помогаем, хотя многие агентства так не делают, учтите. Но тем не менее, пошли навстречу, дали этот аванс. И что произошло? Вот на ваших экранах сейчас фотография разломанные мебели на квартире, где жили эти люди. Да бог с ней с мебелью, конечно, это все мелочи. Но при каких обстоятельствах эта мебель поломалась, вот что больше всего шокирует. Она поломалась во время того, как муж этой женщины пытался ее задушить. Естественно, в состоянии алкогольного опьянения, в невменяемом состоянии, за то, что она пришла под утро, потому что выпивала опять же с мужчинами, которые тоже живут на этом жилье. Я узнал об этой ситуации, не помню уже в какой точный день мне сказали, мой коллега сообщил с утра, я не успел еще ничего ему отписать, как она мне пишет э, сама. То есть выбрала стратегию защиты с помощью нападения, вот сейчас скриншот переписки на вашем экране, и собственно, кто хочет поставьте на паузу, почитайте, сейчас подробно засчитывать не буду. Суть такая, что Антон, нам указали на дверь, нас выгоняют жилья, когда будет зарплата вы поселили нас с выпивающими мужиками, а тут пару дней чуть ли вообще не алкогольный притон был они тут голодные в сексуальном плане она имела в виду, пока муж, мой муж на работе, я была дома и так далее, а мой муж вообще не пьющий, они бегали с ним за ним две недели с рюмкой да, чтобы заставить его выпить в итоге, я так понял муж не выдержал, напился и она тоже напилась с этими мужиками до утра там пила, может еще что-то сделала, бог его знает, суть так что под утро пришла в комнату, муж пьяный проснулся, и походу в порыве ревности хотел убить жену. Те мужчины вступили соответственно, дали ему порогам, мебель в результате этого всего в их комнате разломалась, то есть материальный ущерб плюс серьезно нанесли. Пришлось вызвать полицию на этих людей. Полиция приехала, его арестовали. Она была готова идти писать на его заявление, чтобы его посадили в тюрьму, потому что он хотел убить ее. Но на утро, когда она проспалась, еще день подумала, она отказалась писать заявление. Вот написала мне то, что было на ваших экранах, что на самом деле виноват не муж, а все вокруг, и не она, а все вокруг. Я в первую очередь поселил ее якобы с выпивающими мужиками, хотя алкоголики там были только они, это семейная пара, это знаю, на 100%. То есть обычная реакция большинства людей, большинства неудачников, которые не берут ответственность на себя, а винят всех окружающих, случившимся, ведь наш мозг очень пластичен. Мы придумаем себе любые оправдания, чтобы только не признать, что это мы виноваты в ситуации, что мы просто-напросто алкаши, аморальные личности, мы так не признаем, нет, это он виноват, что бегал с рюмкой, а мужики голодные и я не выдержала, ну и всякий такой бред, понимаете. Хотя условия, еще раз повторюсь, достойнейшие предоставлены были вот на ваших экранах. Мало где в Польше, кто предоставляет такие условия проживания, честно вам скажу. На встречу шли к людям во всем. И очень хорошие там жильцы тоже, я знаю на ну, 100%, все там порядочные. Кто-то может, может и пиво выпить на выходных, может кто-то и водки выпить, расслабиться. Но все в пределах разумного. Никаких в пьяных никогда там не было и нету. После того, как уже уехали вот эти индивидуумы, о которых идет речь. Но, естественно, они искали себе оправдание путем нападения. Когда я отписал вот далее, что имейте совесть, во все, всех вокруг вините, но только не себя, все в этом духе, зарплату получите до 15 так как у вас в договоре, она в итоге меня отписала. Ну так учтите, что во всяком случае это не я виновата, поняла, что стратегия защиты путем нападения не проканала, и уже как бы себя хотя бы вину скинуть попыталась. Но, соответственно, я это писал далее, в общем, не буду уже сейчас в это вникать. Все скриншоты переписок вы найдете в группе, опять же, темно-рабочая в Фейсбуке, ссылка на нее в описании, подходите и подписывайтесь. Я бы не снимал про них видео, и даже после всего этого я бы не добавлял их в группу темно-рабочая, чтобы муж этой барышни не начал угрожать моему коллеги расправой в итоге, когда сейчас подошло дело к зарплате, естественно им высчитали за жилье, высчитали аванс, который они брали и по минимуму высчитали за поломанную мебель, потому что уже пошли опять же навстречу, могли высчитать гораздо больше по максимуму, э, полную стоимость, но высчитали по минимуму, чтобы этим людям что-то осталось на билеты домой, там что-то себе еще взять, какие-то деньги. Но их и это не устраивало, они хотели все, они хотели больше, чтобы с них ничего не высчитывали за разломанную мебель и так далее. И пошли угрозы в адрес моего коллеги уже через телефонный разговор, после чего ему пришлось написать заявление в полицию на мужа, опять же, этой мадам. Ну и теперь, соответственно, его будет искать полиция, это вам не Украина, в Польше за такое строго наказывают уголовная статья за угрозы расправой. Там оскорблениям. многочисленные были, также угрозы физической расправы. Ну и после этого я, соответственно, не нашел другого варианта, как снять этот видеоролик, чтобы распространить, опять же, информацию об этих людях, потому что это вопиющий, опять же, случай, был один такой случай, уже не такой, ну, похожий, там, человек вымогал деньги с нас, он, опять же, есть в группе темно-рабочие, а эти вот просто-напросто люди могут убить, потому что если он свою жену хотел убить в состоянии алкогольного опьянения, что ему стоит убить кого-то другого, малознакомого, здоровичанина, например, или работодателя, когда он будет работать в Польше, когда он отопьет мозги и не будет ничего соображать. Может случиться беда, друзья. Может повториться вот такой случай, который я засчитал в начале того видеоролика, когда зарезали двоих человек. Вот подобные люди совершают такие преступления в Польше. Так давайте же общими усилиями очистим Польшу от этого сброда. Благодаря распространению информации о таких людях по интернету, чтобы никакой, ни один работодатель никогда в жизни не взял такого человека на работу. Я уверен, мы спасем таким самым ни одну жизнь. И точно спасем хоть -то здоровья, потому что такие люди способны на все. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, еще раз напомню, поставьте под ним лайк, напишите комментарий под этим видео, подпишитесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Жду вас на заработках в Польше, друзья. Ну и не бойтесь ехать на заработки, потому что все-таки в Польше законы работают очень хорошо, Польша входит в осадку самых безопасных стран мира, и сколько бы сброда здесь не было, полиция с ними решает вопрос очень быстро. Ну и соответственно общими усилиями мы, я уверен, еще больше очистим Польшу от данного сброда, благодаря распространению информации об этих людях по интернет-пространству.